Так, всем здравствуйте! Я в цеху. Начну с того, что расскажу, наверное, как обычно, что мы сделали за эту неделю. Волж, Волжск, 6 постов. Мы так географию в России изучаем по нашим установкам. Подольск, 5 постов. Серпухов, 2 поста, Плюс 2 моноблока, 2 пылесоса. Переделки на отправка. Москва, моноблок на 220 вольт. Кстати, очень многие спрашивают, есть ли у нас моноблок на 220 Шаховская, два поста с установкой вместе. Два поста Улан-Удэ, отправка. Хабаровск, 8 постов, это отправка, установка будет чуть позже. Бригада уедет. И Тульская область, богородик два поста. И, кстати, у нас сейчас, я попросил Ивана, чтобы он подключился. Вы можете его поздравить. Иван запустил мойку, это пятипостовая мойка в городе Подольск. Иван, привет. Всем привет. Да, ты на мойке? Да, я вот только-только буквально минуту назад вышел из машины, потому что мы ездили сегодня на целых три объекта в город Тулу. Выехали в 7 утра и только сейчас добрались до Подольска. Здесь монтажники, так скажем, доделывают, ну уже там, да запускают мелочи, чтобы все работало идеально. Поэтому я заехал и отсюда, собственно, буду с вами сегодня общаться. Ну, отлично, еще лучше. Что, может, пока мойку показать? Да, давай, давай, давай, давай, давай. Все, получилось, покажи. Да, получилось, вообще. Получилась красота просто нереальная. Я тебе говорю, я, я приезжаю сюда, и каждый день у меня улыбка с лица не сходит. Ну, я бы и, с удовольствием и... твое сообщение тоже скинул, которое ты мне отправил. Когда первый день ты запустился. Давай так. Почему ты решил заняться мойками самообслуживания? Вот конкретно, нет, понятное дело, ты у нас устроился на работу. Почему решил себе поставить мойку? Ну, потому что, если честно, когда ты видишь, как, э, в каком количестве ставятся мойки, и сколько потом люди дают отзывов, и сколько они зарабатывают, и открывают вторую, третью, четвертую мойку, конечно, так по-человечески сказать, начинаешь потихонечку завидовать. И, э, Жаба, как обычная. Да, да, да, вот она вот так вот села, это жабуля, короче. Ну, и я решил тоже вникнуть в этот бизнес, потому что он не будет меня отвлекать от основной работы, потому что у меня хорошие администраторы, я могу спокойно заниматься там, развитием продаж в Куге, инвестированием, там, чем угодно, и при этом этот бизнес меня не будет никак отвлекать. Это, это многого стоит. Вот, а, по поводу администраторов, как ты находил администратора? А, да, все просто, просто подал объявление на Авито и все, и ждал звонков. Ну, просто многие спрашивают, вот, например, а как найти администратора, где их взять? И сколько зарплата? Вот сколько ты в Подольске платишь администратору? Две тысячи смены у ребят, но в следующем месяце я сделаю мотивацию на определенные моменты, то есть там на продажу карт, там, на заполнение чек-листов с клиентами, то есть будут у них дополнительные бонусы, это по-любому. И, скорее всего, сделаю одного администратора старшим, то есть сейчас кто как себя проявит, это будет старший администратор, кто быстрее вникает. Вань, а еще такой вопрос. Это тоже клиенты спрашивают. А ты будешь делать до продажи какие-то вообще планируешь? Тряпки, там, чернители, всякие Да, такие, да, стихи? конечно, да, конечно. Я вчера после работы, собственно, там, после 19.00 уехал из офиса, купил кого, купил, я купил губки, плюс у меня будет чернение, я поставлю холодильник, где будет стоять адреналин, вода, то есть таксисты, это прям это заходят они говорят помыться, сходить в туалет, э, извините за... сходить в туалет и купить баночку адреналина ночью, это прям... это прям их тема, поэтому будет стоять холодильник, и будет стоять еще кофе, то есть дополнительно. И на участке а, есть ну, территория... Да, е... да? Конечно, конечно. Я, правда, еще не решил, это будет просто в аренду, я сдам это место и поставить кто-то, или купить себе, ну, пока еще думаю, надо будет с тобой, кстати, посоветоваться, это обсудить, этот момент потом, как ты посоветуешь. Ну, он недорогой, он, он стоит, если я не ошибаюсь, сейчас из-за курса, он, может быть, и поднялась цена, а так он угу. э, стоит рублей 80, ну, угу. до 100 тысяч можно купить кофейный аппарат, и он, в принципе, работает ровно. На... ну это если Порошковый, если ты хочешь, чтобы на зерне, как я знаю... Нет, будет... на зерне, на зерне, у нас в Куге все должно быть на высшем уровне, поэтому это Вероятно. будет на зерне. Отлично. Так, теперь давай вопросы, которые мы до этого писали специально, чтобы задать mm -hmm. тебе. Сколько времени у тебя ушло на поезд земли под мойку? Ну, у нас схема отработана в компании, поэтому я потратил три недели. И то я считаю, что это долго, потому что ну, я мог выбраться только в выходные дни. То есть суббота-воскресенье, когда я не на основной работе. Так бы, я думаю, мы бы решили этот вопрос за две недели. Отлично. Так, на что нужно обратить внимание в договоре аренды? Договоре аренды. Ну, во-первых, надо обратить внимание на документы. Если это вы арендуете участок непосредственно у... не у государства, да, а у собственника, нужно в первую очередь поставить документы на право собственности, что он имеет право распоряжаться этим участком. Второе, то, что должны быть расписаны зоны ответственности, да, что если, допустим, какие-то коммуникации, его коммуникации проходят по вашему участку, вы за них ответственность не должны нести. Далее, обязательно в договоре должны быть прописаны все коммуникации и те мощности, которые вам дают по этим коммуникациям. То есть, если вам нужен свет 40 кВт, это должно быть прописано в договоре. Там э, вода, допустим, 20 кубов э, в сутки и водоотведение, это все должно быть прописано в договоре и дальше это уже проблемы собственника, грубо говоря, как он тебя будет обеспечивать э, данными мощностями. Вот такие основные Блин, моменты. Отлично. Да. Плюс еще, э, плюс еще договор ну, желательно делать хотя бы там лет на 7, лучше на 10. Так, что мы делаем дальше? Закрепить права аренды. Да, закрепить права аренды. Когда договор вы подписали, ну сейчас это уже как бы законодательная база, когда договор подписан, его надо в любом случае в обязательном порядке, точнее надо идти в МФЦ и регистрировать его. Ну, то есть, когда сделали уже межевание, все точки, все отставлено, договор, все прописано, идете вместе в МФЦ и регистрируете свои права. Какой был выбран проект МСО? Проект был выбран простой, потому что земля, ну, вид разрешенного использования полностью соответствует для размещения мойки самообслуживания. Это был проект... Благоустройство территории посредством размещения некапитального сооружения, а мойка самообслуживания. Этот проект был сделан в проектной организации. После этого с этим проектом я пошел в администрацию города, в архитектуру, отдал его. И в течение, по-моему, трех недель мне его согласовывали. То есть он лежал на согласовании. Я, в принципе, мог начать строиться, но я такой... Ну, Лучше перестраховаться и подожду, когда уже будет подписанный проект, чтобы спокойно строитель мог заехать и начать строиться. — Так, как ты выбирал подрядчика для строительства? Ну, тут я думаю, блин, ответ сам по себе напрашивается. — Да, да, да. Нет, я на самом деле, если честно сказать, я, конечно, рынок помониторил. Я помониторил рынок, посмотрел цены и понял, что, ну, лучше довериться, конечно, нашим профессионалам, потому что и цена, и качество. Я знаю, очень быстро, на самом деле, построил. И... А, кстати, за сколько времени? За... Точно. за месяц. Месяц, да, у тебя вышло, как они? Да, построили? вообще, просто, там месяц плюс-минус, плюс, плюс -минус, там, три дня. Они там приезжали, там, подмазать, что-то тут поделать. И, в принципе, через... за месяц пятипостовую мойку он запустил. Я считаю, что это колоссально быстро, реально. Потому что есть клиенты, которые, знаешь... Uh, вот недавно приходил на встречу клиент и говорит, мне строили мойку 4 месяца, и потом я еще 3 месяца ждал оборудования. Я говорю, вон, дружище, у нас построили за месяц и оборудование там за три недели. Он такой, да, я говорю, да, да, я говорю, давай, договор <смех> подписываем. Отлично. Uh, на что нужно обратить внимание во время строительства? Ну, наверное, выбор подрядчика, я думаю, это так. Uh, нет, uh, если вы выбрали нашего подрядчика, то внимание нужно обращать на свое свободное время, чем его занять, потому что когда строит наш строитель... Uh, я, честно скажу, я даже не ездил сюда. То есть я просто по договору в сроки оплачивал и все. Выходной день приехал, посмотрел. Что, что мне здесь смотреть? Работа идет, человек профессионал, он знает, что делать. Я приехал уже, когда сдавали объект. Я приехал, посмотрел, он мне все показал. Я говорю, все отлично. Ну, супер. Так, как ты выбрал оборудование? А, какое ты выбрал оборудование и комплектацию? Что, и что именно у тебя? Какая Ну, это я очень долго, долго выбирал, если честно. Там. Нет, Кстати, э... многие же думают, что мы просто так грузим людей, там, типа, а вот это лишнее, там еще что-то. Но на самом деле это мы то, что... Вот, Иван, как раз пример, который сам... Спасаешь. Да, я, я покажу. То есть я выбрал, так скажем, основной функционал. Это теплая вода, пена под давлением, осмос, обязательно оплата, чтобы была банковской картой. У меня три поста идут совершенно одинаковые, да, по функционалу. Я смотрел просто, что есть у конкурентов и чего у них нет. Да, и исходя из этого, я выбирал этот комплект. Плюс у меня еще два поста есть, где есть пена щетка. Потому что этого нет в городе вообще. А таксисты, ну и вообще, в принципе, многие люди, я и сам в свою машину щеткой, вообще заходит. И вот такую комплектацию я себе и выбрал. Вот ты построил мойку, что еще нужно сделать? Радоваться жизни. Радоваться жизни, нет, но на самом деле есть такие. Это даже не мелочи, это очень важно, особенно в начальном этапе. Это правильно отрегулировать, так скажем, чтобы все работало правильно. Было была хорошая химия, подобрать химию под воду. То есть, вот такие мелочи. А, кстати, да, а... ты же долго выбирал. Я вот обратил внимание, вы с Максимом, начальником цеха. Да, нашим. да, да. Вы прям экспериментировали там. Да, мы экспериментировали потратили на это, наверное часа четыре, Максим всегда на связи был, то есть, я ему говорил, вот я попробовал так, разбавил так, посмотри, как легла, то есть, машину помыл, наверное, раз в тридцать за этот вечер, поп перепробовал все, сейчас все работает просто идеально, и вчера приезжал человек помыться вечером, я у него спросил, как, он говорит, пены, говорит, прям, ну, очень много, то есть, прям, говорит, братан, ну, бавляй, я говорю, лучше оставим, пока, лучше оставим пока так. Плюс надо обратить внимание, на, конечно, на персонал, потому что, в любом случае, в любой компании решает, решают сотрудники, да, с кем, ну, кто у тебя работает. То есть э, правильно их обучить, правильно, э, ну, во-первых, обучить оборудование, как его обслуживать в случае чего, каких-то экстренных ситуаций, да, если вдруг они возникнут, э, и обучить, как работать непосредственно с людьми. То есть э, если человек приезжает э, и не знает, как мыться, понятно, ему нужно рассказать самую выгодную схему, как бы, и для себя, и для него. И ребята быстро вникают, обязательно в масках. То есть, э, ну, сейчас все-таки безопасность на первом уровне. У меня лежат маски, они с клиентами только в масках на расстоянии, все рассказывают. Вот такие тонкости. Обязательно еще обратите внимание на локации, которые есть рядом, потому что реклама решает, особенно на открытии, листовки. У нас, кстати, есть, помнишь, мы делали эту маркетинговую, у нас есть маркетинговый пакет, который клиент Но может это... купить. Да, вот собственно я да. этим пакетом и воспользовался то есть все что в этом пакете есть наш маркетолог все реализовал на высшем уровне я на яндекс картах на google картах листовки надувная кукла у меня стоит то есть все работает кстати кукла ты сам говорил мы с тобой разговаривали что кукла как вы ее поставили сразу реально по пощу ну, да, да. ну конечно всего. мы Короче, за день, вот в первый день там, ну, ладно, не буду говорить, сколько машин, сколько-то там машин заехало, и потом мы поставили куклу вечером, и реально просто одна за одной, одна за одной заезжали машины. Ну, то есть кукла реально работает, стоит копейки, а вот наружная реклама на самом деле очень важна, очень. Так, отлично. Так, Вань, тут просят а? тебя ответить по поводу пены щеткой. Ты уже э, подключил эту щетку или нет? Да, да, да, я могу показать, если интересно. Давай. Значит, сделано три консоли, идет пена, идет вода, все остальные функции. Соответственно, идет на терминале функция щетка с пеной, и он непосредственно стоит сама щетка. Вот так она выглядит. То есть здесь удлиненное копье, специальная ванна для нее, и оттуда идет мыльный раствор, который отмывает. Ну и вот, вот здесь по третьей консоли. Отличная функция, реально заходит. Но я еще и скажу, что она на самом деле приносит, приносит денежки. Потому что большие машины моются? Почему она больше приносит? Потому что человек долго, долго ей работает. Потому что потери, по, натереть машину щеткой, это, это не напенить за, знаешь, за минуту. А это надо пройти, все потереть. А он же все время держит курок, и деньги идут. То есть, ну, это такая, скажем, маржинальная вещь. Mm -hmm. Отлично. Но сразу дам совет, ставить копье надо как можно больше, хотя бы метр, должно быть метровое копье, и щетка должна быть широкая, то есть, наверное, больше 40 сантиметров, чтобы человеку было удобно, чтобы он три раза, за три раза он мог протереть дверь, вот так. <съем> Так, окрестности мойки. Здесь вопрос задали. Покажи окрестности мойки, что есть рядом. Но я думаю, показывать не обязательно, там темно. Не да, я, я, я, расскажу, я расскажу. Напротив мойки бизнес-центр э, с большой парковкой. Слева от меня газовая заправка, на которой просто круглые сутки заезжают таксисты и газели все заправляются. Справа от меня заправка, ну, обычная бензиновая заправка. То есть две заправки, бизнес-центр и здесь еще за углом там идет ресторан Угу. Вань, а вот тут, а... смотри, разрешите ли вы оператору или администратору мыть авто клиенту, если тот попросит? Если тот попросит, я думаю, да. Ну, я им разрешил. То есть... Причем уже так было. Люди приезжали, там приезжала какая-то девушка, она увидела рекламу в Инстаграм, и она просто приехала. А вот тут еще была акция там просто посетителям банка Кока-Колы. Она такая довольная, говорит: можно я попью голову, а мне кто-то машину помоет. администратор, конечно, с улыбкой пошел мыть тачкой. Функция осмос – это деморализованная вода, которая позволяет помыть автомобиль и э, просто он высыхает на воздухе, и на нем не остается никаких потеков, и его не нужно протирать. Ну, чтобы еще люди понимали, э, просто обычная вода, она содержит там всякие соли, кальций, да. не кальций, там всякие магний, ну, в общем, всего-всего. А осматическая вода – это вода уже, которая получается как дистиллированная вода, которая mm -hmm. полностью мертвая вода, и она не оставляет вообще никаких разводов. Соответственно, вы что делаете? Ну, например, я не люблю протирать машину. Да, и когда холодно, не особо охота это делать. И что мы делаем? Мы просто моем машину обычной водой, обычной пеной, а потом просто поласкиваем уже осмосом, осматической водой. И тогда не остается вообще разводов. Смываются остатки пены, и разводов не остается на машине. Угу. Кстати, вот я знаю, что хотел еще по поводу администраторов я сказать. Вот у нас есть очень много случаев, ну, к сожалению, да, мы хотя клиентам говорим, старайтесь, для меня, ну, если вы берете администратора на мойку, он все-таки должен быть человек, который хоть что-то понимает, хоть что-то понимает, хоть в чем-нибудь. Не такой Баджи, там, Павел сосед, красавчик, там, я там, я не знаю, его знаю три года. Там. Я, Банджи, не, я, так, не я так скажу, да, мне, наверное, повезло, у меня работают молодые ребята, прям довольно молодые. И когда нужно было там что-то что сделать, я просто им скинул номер телефона нашей сервисной службы, и они мне даже не, не звонили. То есть я открыл камеру и смотрю. А, причем первый администратор сразу позвонил второму. Пришел, он пришел. И они вдвоем уже вникали, что нужно делать, как прокачать дозатор. То есть они просто ну, автономно сами во все вникли. И я могу сказать, что мне просто реально повезло с этими ребятами. И вот что хочу сказать. В первую очередь мы очень, к сожалению, очень часто сталкиваемся с тем, что берут на мойку администратора, Человека, который вообще не знает, что такое, я не знаю, гаечный ключ, что такое отверка, вообще, вообще не знает. И в результате... Эти люди, они выносят мозг нам, потому что они могут или залезть, что-то перенастроить, там, и ему невозможно объяснить, как это все исправить, или там, ну, это мойка, это оборудование, в любом случае, там, где-то что-то нужно подтянуть со временем, там, через месяц, два, три месяца, там, что-то нужно сделать, это оборудование, его там много в этой мойке, если вы обратили внимание, мойки, они внутри технические комнаты, забитые всяким оборудованием. Поэтому берите, пожалуйста, человека хотя бы, который знает, что такое отвертка. Какого-нибудь там слесаря, я не знаю, электрика, сантехника. Ну, человек, который хоть что-то умеет делать руками, а не какого-нибудь рукожопого. Я извиняюсь, очень часто, к сожалению, так бывает. Вот огромная-огромная просьба, потому что это наша боль прям. Невозможно объяснить человеку, вы ему объясняете, а он... Там даже, там, знаете, отвертка, а что это такое там, да, да, да, Так, администратор должен разбираться во всех функциях и не забывать менять канистры с пеной. На, это просто Он, как... он должен получается. разбираться не только в функциях, он должен разбираться вообще во всей мойки. то есть да, что какой куда регулятор, что он открывает, что он закрывает, какой дозатор, как его прокачать, как правильно свет, как терминал перезагрузить. То есть администратор это это ваши руки, ваши глаза и это ваши деньги, потому что если он не будет правильно общаться с людьми, следить за чистотой на мойке, следить за оборудованием, то к вам никто не будет ездить, а вы даже не поймете почему. Так, Вань, где лучше располагать а? тех комнату посередине или сбоку? Нет, посередине, это вот и вопрос По середине, относительно... конечно. Для чего это делается? Для того, чтобы, если вы ставите ее с краю, например, и у вас 5 постов в одну сторону, то пока доберется пена, особенно зимой, летом-то проблем не будет. А вот зимой, когда вы включили функцию пена, вода, ну, пена в основном, да, то пена будет добираться до этого поста, там, секунд 10. И в результате клиент будет очень недоволен. Поэтому, конечно, ее ставить в середине. Но можно сделать так, чтобы просто это будет дороже. Эта система ставится, которая ставится прямо над постом, между консолями ставится специальная система, и пена прямо подается... Прям, прям, к месту, в общем, и в течение двух секунд, даже после зимнего режима. Тогда можно где-то сбоку поставить техническую комнату, сделать так, чтобы это в течение двух секунд пена приходила на каждый пост. Так, Иван, ваша мойка подключена к канализации или септик? Да, Понятно? мойка подключена к канализации, никаких септиков, все напрямую, ну как не напрямую, но и здесь еще Через вот. Системы. Да, да, конечно, через, через систему колодцев это все отстаивается, накапливается, потом э, сливается, конечно, в канализацию. Э, вопрос еще вот по, про администраторов я вижу, в какая, какой график? График э, сутки двое, с 8 утра до 8 утра. Э, можно сделать еще график по, по 12 часов, да, чтобы там кто-то в день, кто-то в ночь и могли отдыхать. Тоже три человека. Смотря где какая локация у мойки, если у вас ночного трафика нет вообще, ну, допустим, какой-то небольшой региональный город, где ночью никто не ездит, соответственно, на ночь можно не брать администраторов. Сделать им только дневные смены, и, там, поставить два человека, два через два. Вопрос, химию надо выбирать исходя из состава воды, мягкая или жесткая, я прав? Да, конечно, ее надо подбирать и из состава воды. Ну и лучше, конечно, сделать водоподготовку, то есть подготовить воду, и потом уже, ну тогда будет легче просто выбрать химию правильную. Вы просто ставите умерчитель, если вы поставите умягчитель, и правильно тоже подобранный умягчитель, там, там бывает такая штука, что неправильно подбирает умягчитель, в результате вода на выходе бывает практически такая, как как здесь заходит. Или там, например, большое количество железа, например, умельчитель стоит, который без обезжелезователя. Например, большое количество марганца. Для этого тоже в общем ставится там система фильтрации. Поэтому, что нужно сделать? Вообще, в идеале, если вы ставите правильно хороший умельчитель на всю входящую воду, то тогда вы можете не заморачиваться с химией и брать там любую попавшуюся, первую попавшуюся. да Она будет неплохо работать. Конечно, всегда лучше брать хорошую там химию, дорогую химию, хорошую химию, чтобы она и пенилась хорошо, и смывала хорошо. Но вообще, конечно, если у вас не стоит умерчитель, там вы не знаете, какая у вас вода, методом тыка, попробовали, химия работает, не работает. Это вот больше, ну, в основном это так работает. Угу. Про электрику. Электрику, если вы заказываете полностью комплекс услуг, да, у нас непосредственно стройку, то освещение в постах, все это делает, делает строитель. То есть мы это можем сделать. Соответственно, все остальное, там, подводка коммуникации, да, со стороны, если вам нужно протянуть, там, СИП-линию, за 100 метров, то это, конечно, делается отдельно. Если мы говорим уже конкретно про монтаж оборудования, то тогда э, вы даете нам размеры помещения, что у вас есть, там, какой щиток, и мы уже пишем вам техническое задание, чтобы вы подготовили объект непосредственно к приезду монтажной бригады, чтобы все резетки, которые необходимы, и щитки с автоматами уже были готовы. Да, вот это важно, кстати. Очень часто клиенты говорят, они показывают нам пустую техническую комнату и дай бог, чтобы вообще была техническая комната. Иногда бывает так, что бригада выезжает, а там и техническая комната еще не собрана. И они говорят, а как, Это разве вы не должны, вон, вон у меня стол, в принципе, 700 метров всего-то навсего, а разве вы не должны туда подключиться? Ну вот такое бывает очень часто, парни. Ну, у меня тут вы... 6, кил... 6 километров там, да, надо сделать. Да, да, да, там вон трансформатор если, вон там а... атомная электростанция рядом, блин, в принципе, парни, чего вы там заморачиваетесь? Ну вот так очень часто бывает там, или воды да, нету. Клиент говорит, слушай, ну вода, ну вон она у меня, вон труба там проходит, в принципе, а вы разве ее не подключаете? Да блин, ну подумайте сами, это вообще совсем другая работа подключиться, врезаться в трубу. К сожалению, или к счастью нашему, мы это не делаем, это, это совсем другая работа. Вы даете нам подготовленную техническую комнату, в которой уже выведена 32 труба, с краном, обязательно с краном, потому что бывает такое, что и без крана нам дают, и там непонятно вообще, что происходит, и без подключенной воды. Вот, подключенная вода должна быть, это главное, она должна быть подключена, должна входить 32 или или 40-я труба, но не меньше, ни в коем случае. Дальше уже мы будем вести разводку, да, в наши парни там, ну, смотря что, если у вас там свой резервуар, значит, вы должны запитать этот резервуар, а на выходе просто нам дать выходы, там, соответственно, сколько постов, там, сколько выходов, мы вам посчитаем. Угу. Вот, вот это все очень важно, потому что вести электричество там с ближайшей электростанции, это, конечно, это... Так, можно ли провести объект как придорожный сервис, чтобы сократить санитарно-защитную зону? Вань, это к тебе. да. Санитарно-защитная зона, то есть этот проект, он делается абсолютно законно и сократить санитарную зону можно, только если это не природоохранная территория, то есть не заповедник какой-нибудь или еще что-то. Все зависит от того, в каком регионе непосредственно находится у вас объект. У нас, ну, мы, у нас есть такая услуга, мы делаем такой проект под ключ и его цена и количество документов зависит непосредственно да, от региона и от сложности непосредственно проводимой работы. И за чистоту на территории в течение смены кто отвечает? Админ? Вот здесь я вас Да, конечно, отвечает администратор, но все равно там, раз в какое-то время, там, раз в две недели, раз в месяц, грубо говоря, вы должны э, ну, нанять дворника, который будет приходить и ну, так скажем, генеральная уборка будет проходить на территории, потому что где-то листья залетели, где-то там пыль какая-то легла после дождя, там что-то село. Поэтому должен приходить дворник и э, наводить чистоту. А так, конечно, порядок на территории в течение смены, это все полностью на Вот. Да-да, он бочки... про бочки спрашивает. Можно я покажу, какие крутые бочки у меня Давай-давай. Я... Вот такие два красавства огромных просто. Это делают наши монтажники, они паяют эти резервуары прямо здесь на месте в техническом помещении. Ну, согласитесь, это намного удобнее, чем привозить бочки, конечно, конечно или там. Конечно, да. У меня бак, у меня дизельный котел, там бак его, его постоянно надо куда-то относить, там что-то его кантовать, он огромный, его не поднять, ничего, спаяли, поставили, забыл вообще. Зимой снег на территории, кто отгребает? Ну, соответственно, админ, наверное, я так думаю. Купите ему такую автолопатку, он будет так ходить с ней, ему будет даже нравиться этим заниматься. Какая зарплата у админа? Ваня, ты отвечал, это 2000 в смена. Так что, я тогда прощаюсь? Я думаю, смотри, давай так, давай твои пожелания всем тем, кто хочет открыть новую мойку, и мы так закруглимся, наверное, с тобой. Ты как уже а. владелец мойки, что ты можешь пожелать другим людям, которые хотят открыть мойки. Я, что у нас я вам, знаете, вещи. что я хочу? Я вам хочу сказать только одно: сомнения, которые у вас когда-то возникают, они все портят. Никогда не сомневайтесь, берите и делайте, и открывайте этот рентабельный бизнес. В общем, тебе тоже удачи по-любому. На самом деле я просто видел это все, и я знаю, кому я доверился, и поэтому будет все отлично. Все, всем всего хорошего вечера, пока. Всем всего хорошего, да. до свидания всем. Я закругляюсь, надеюсь, это был полезный прямой эфир. Если какие-то вопросы будут к Ивану, можете, в принципе, писать нам в директ, и мы с удовольствием на них ответим.